Сейчас я вам наглядно покажу, как изменилась моя жизнь, когда я перестал бухать. Вот так. Подумали бы многие, но нет. На самом деле, вот так. Дала именно так. В первое время. Не знает он, как жить в трезвости. Да пошел ты нахер! И прошу заметить, что в этом видео я буду упоминать людей, которые относятся к осознанным трезвенникам, то есть тем людям, которые сознательно бросили бухать, потому что они поняли, что это глобальный обман, и заливать в себя яд – это глупо. И речи здесь не будет о тех людях, а то некоторые сейчас начнут в комментариях сравнивать. Ну, дальше поймете, То есть не о тех людях, которые не пьют, потому что они боятся умереть, у них там почки откажут, еще что-то. Ну, в общем, проблемы со здоровьем, и поэтому они не пьют. Не пьют из, не из-за того, что они осознанные трезвенники, осознанно бросили бухать, а из-за того, что есть какая-то опасность. То есть они хотят выпить, хотят бухнуть, но нельзя. Вот речь не о них. Так как же изменилась моя жизнь, когда я перестал бухать? Сначала было очень неуютно от того, что на тебя все люди вокруг, ну, твое окружение, стали как-то косо смотреть. Они стали с подозрением к тебе относиться из-за того, что ты перестал бухать. Вот это почему-то их напрягала в свою очередь лично меня. Очень сильно напрягало то, что их напрягает, что я не пью. Там какой-то праздник, день рождения, в общем, застолье. Мне предлагают выпить, а я говорю, я не пью. И у них сразу начинается такой интерес, прям искренний, неподдельный, а здоров ли я? А почему? А что случилось? Начинаются расспросы, как будто ты находишься например, не на дне рождения, а на каком-то допросе. А ты всего лишь сказал, нет, я не буду. То есть тебя наливают, а ты отказываешься. И они, как так, -то? ты что? И со стороны бухающих это выглядело так с легкой ноткой агрессии в мою сторону. То есть их почему-то сильно так заводило, когда я говорил, отвечал то, что я больше не пью, потому что алкоголь это отрава. И у них просыпался спортивный интерес. То ли переспорить меня, то ли показать, что они умнее. Но всегда процесс вопроса-ответа, почему ты не пьешь? потому что не хочу, сопровождался негативом именно со стороны бухающих. Я до сих пор не могу понять, ну вот вы бухаете, я не бухаю, я к вам не лезу, вы-то что ко мне лезете? Хотите вы бухать, бухайте. Я-то тут при чем. Ну нет, начинается вот это из разряда «ты меня уважаешь», «да так нельзя», «да как так можно вообще не пить», «ты, наверное, какой-то ненормальный дурачок, наверное». Естественно, на первых порах я начинал спорить, что это не я дурачок, а они не совсем умные. Причем не важно, кто это был там. Знакомые, родственники, родители и так далее. То есть я свою позицию четко обозначил. Я не бухаю, потому что бухают только дурачки. Вследствие чего начинались никому не нужные споры. Кто прав, а кто не прав в этой ситуации. Из-за этих ситуаций, которые возникали во время празднования дней рождений всяких разных, я на эти самые дни рождения уже и ходить-то не хотел, потому что я знал, что обязательно начнется словесная потасовка по поводу как хорошо или плохо пить. Продолжалось это не то чтобы долго, не то чтобы не очень долго, но продолжалось. Я искренне не понимал, что от меня хотят. Зачем меня насильно начинают склонять к тому, чтобы я выпил. Они не понимали, почему я не хочу символически, чисто символически пригубить, как они говорили. Это же полезно для сердца, для крови. Но потом мне просто надоело всем объяснять, почему я не пью. И я вывел для себя так неожиданно универсальный ответ, когда мне типа наливали. Я говорю, а я, я не буду. Они, почему? Я всегда отвечала, у меня аллергия на спирт. Люди удивлялись и говорили, а что так бывает. Я говорю, да, бывает. Они что, и даже пива нельзя. Я говорю, ну так в пиве тоже спирт есть. Они, ну может, попробуешь. Были такие, кто продолжал дальше. И я им задавал встречный вопрос, а вы что хотите, чтобы меня отсюда на скорой помощи увезли? Все, после этого вопросы прекращались, но начиналось уже с их стороны, мне уже было все равно, потому что я объяснил, что у меня типа аллергия. Обухающие между собой начинали обсуждать, уже не со мной, а между собой начинали обсуждать, вот ведь какая незадача, как человеку не повезло, это же надо же, не расслабиться, не погулять нормально. И все из-за аллергии на спирт. Как же он отдыхает? Ну, как говорится, нет так нет, не пьешь так не пьешь, все, мы поняли. В общем, первое время было тяжко психологически, что вот это вот ощущение, что тебе придется оправдываться, почему ты не пьешь. Вот это вот, вот это было тяжело. И пить вообще не, не, не тянет, когда вот ты уже осознаешь, что это бесполезное какое-то дело, когда ты вливаешь в себя яд, сам себе вредишь, но доказать остальным ничего не можешь. Вот это состояние, оно как раз и вгоняет тебя в раздражительность, вызывает в тебе негативные чувства. И вот именно с этим ощущением, этим состоянием внутренним тяжело. Но потом ты привыкаешь к этому, привыкаешь к тому, что вокруг в основном тупые люди-дегенераты, хотя и я сам тупорылый, как валенок тупой. Но таких тупых вокруг, когда ты не пьешь, становится не то, что меньше, а ты просто замечаешь, что они настолько тупые, что ты по сравнению с ними просто святой человек. В общем, вы поняли, что лично для меня отказ от спиртного принес в мою жизнь. Единственную проблему, как безопасно объяснить людям, почему я больше не бухаю. Именно это и была для меня основная и единственная серьезная проблема после того, как я перестал бухать. А что же мне принес отказ от употребления спиртного положительного? Что действительно принесло решение в мою жизнь бросить бухать? Трезвость. Все, больше ничего, только трезвость. Состояние трезвости. Трезвость это состояние, ради которого и стоит бросать, бухать и заниматься этой ерундой. Это единственное, ради чего стоит вообще бросить, пить или курить. Все остальное типа восстановления здоровья, там, улучшение сна, что там еще. Говорят, подъем настроения, ну и все такое. Это просто следствие трезвости. Но не, не заслуга того, что вы бросили пить. А то посмотришь всякие разные видеоролики на ютубе, почитаешь комментарии, а там пишут типа того, я подсел на спорт, жизнь удалась, жизнь теперь в радость, у меня всегда хорошее настроение, настроение такое, ух, боевое, жизнь прекрасна, одним словом. И знаете, вот смотришь на этих блогеров, особенно на блогершей, поехавшие бабы, которые бухали по-черному, а потом у них в голове что-то переклинило, и они решили больше не пить. И они все это делают на силе воли. То есть они так-то по чесноку хотят выпить, но они же себе слово дали, и поэтому не пьют. И вот у них с их рожей лживой даже улыбка ни на секунду не сходит. Они постоянно улыбаются. Про таких даже есть поговорка, что смех без причины – признак дурачины. И вот эти поехавшие, они все такие на позитивчике Ух, типа, мы бросили пить. Ух, какие мы молодцы вообще. У нас теперь жизнь бьет ключом. Только они не уточняют, что она им по голове в основном бьет. Ну, потому что они реально как будто... Просто поехавшие бабы Или мужики Они начинают рассказывать Какие у них стали Великие перемены в жизни происходить После того, как они перестали пить Ну, вплоть до того, что Никогда музыку человек не сочинял А тут вдруг Как только вот сразу вот Он пить перестал И все, он стал великим композитором ну, Видите, как уши на солнце светится другой в результате того что алкоголь употреблял несколько десятилетий подряд лишился обеих ног а тут он вдруг перестал бухать и о чудо, он пошел у него выросли ноги или я стал лучше себя чувствовать это проявляется в том что вот раньше я не мог спокойно заснуть а теперь я хорошо сплю, у меня нормализовался сон, меня не беспокоят никакие страхи, я перестал волноваться. То есть чудодейственные такие свойства с человеком происходят, он всего лишь перестал бухать, всего лишь перестал бухать, а у него уже чувство страха куда-то пропало. Чувство волнения, переживания какие-то у него исчезли просто напрочь. Ему стало свободно и легко. Его ничего не беспокоит. Всего лишь потому, что он перестал бухать. Ну, то есть, получается так, что когда он бухал, его это все напрягало и беспокоило. У него были панические атаки, страхи там и так далее. И чтобы вот это вот, э, ну, все не терпеть, вот это вот... Все гадство, которое с ним происходило Поэтому он бухал бедный Вот он бухал, бухал, заливал свое горе там В бокале вина, водкой душил Все эти негативные чувства Это вот когда он бухал, у него это все было А тут он вот перестал бухать И у него это все сразу же исчезло Я когда слышу такие фразы У меня сразу возникает вопрос Слушай, слушай Дружок или подруга, а у тебя с головой вообще все в порядке, на шизофрению похоже. То есть ты там один человек, а здесь ты другой человек. Ты сам себе противоречишь. То есть ты бухал, потому что жизнь тебе не мила была, а сейчас ты бухать перестал, и у тебя все прекрасно стало. Но ведь это же, как, ну это вранье, потому что если ты перестаешь бухать, у тебя как жизнь была, ну вот, ну, трезвая, ты трезвым родился человеком, а потом период какой-то там бухал, потом перестаешь, ты снова трезвый. Что у тебя меняется-то? Да ничего не меняется, ты просто возвращаешься в свое первоначальное состояние. Грубо говоря, если ты был идиотом, то ты в это же идиотическое состояние и вернулся. Просто в промежуточном состоянии ты был пьяным идиотом ты был там пьяным идиотом, но ты этого не замечал если ты был нормальным четким пациком до того как начал бухать то после того как ты прекратил бухать ты опять стал нормальным четким пациком ну и надеюсь я понятно объяснил а еще некоторые рассказывают то что они когда перестали бухать их жизнь качественно улучшилась еще кто бы сомневался, что она качественно улучшается Ты же ну, как лекарств меньше начинаешь покупать, проблем у тебя меньше С этим никто не спорит Но они говорят, типа того, я вот перестал бухать Из разряда того, что сдал бутылки и купил себе квартиру Типа, если бы я не бухал, я квартиру Короче, перестал бухать, устроился на нормальную работу и стал миллионером да у меня полно знакомых, которые бухают, ну, все в разной степени, но у них денег гораздо больше, чем у меня. Они зарабатывают гораздо больше, чем я, хотя я нифига не бухаю. То есть, типа, почему на мне тогда или на таких, как я, не срабатывает вот это вот правило, что я перестал пить и стал больше зарабатывать? Ну, кто мне объяснит, почему это происходит? А они продолжают бухать и зарабатывать миллионы А некоторые продвинутые пользователи, они начинают говорить то, что вот Когда они перестали пить Или они как на пути к тому, чтобы перестать пить У них в голове возникает такой вопрос А вот что теперь с этой трезвостью-то делать? Как нам жить? Мы же не знаем «Как жить трезвыми?» Вот эта вот пустота, которая образуется, ну, это они так говорят, или может образоваться вот пустота, вот эта трезвость равно пустота. Ой, ой что же, что же делать? Что же делать? «Как жить трезвым, оказывается, скучно, наверное!» Это вот такие мысли у них возникают. Ну, а вообще, если так разобраться... Это очередная отмазка, чтобы потом, когда-нибудь, начать бухать и сказать, а что эта трезвость дает, типа того? Или, а что эта трезвость мне дала? Ой, я боюсь этой трезвости, вот я перестану пить, а что я буду делать? Это все из-за того, что в башке-то еще программа-то алкогольная сидит, она никуда не делась. Человек просто пытается отмазаться вот такими фразами, то что за трезвость ему придется платить. Ему будет скучно. Он не будет знать, что делать. По-моему, это такая бредятина. Просто вообще от первого и до последнего слова. Вот эти вот маски. кашские Потому что... Ну ты что? Ты, ты о чем говоришь-то, когда ребенком был в школе, учился там что-то не знал, что делать с этой, с твоей трезвостью. Вы, вы реально, что ли? Как, как вообще такие мысли в голову могут приходить? Типа ты заранее уже себя программируешь, и ты знаешь, что если не будешь пухать, будешь трезвый, то тебе нечем будет заняться, ты серьезно? Нашел проблему Да это отмазка Даже не проблема Это просто самая настоящая отмазка Не знает он как жить в трезвости Да пошел ты нахер В общем любой человек Который перестает бухать Получает только одно Он получает состояние трезвости Все остальное это мишура Которую человеческий мозг У каждого индивидуально Навешивает вот На это состояние трезвости Человек, большинство людей, это да почти все любят себя обманывать, и поэтому они начинают придумывать всякие разные истории, сказочки, там, сами себе, короче, врут. А в реальности, если ты перестал бухать, кроме трезвости, ты ничего не получаешь. Трезвости все, больше ничего ты не можешь получить, если ты прекратишь бухать. Я так подозреваю, что если это видео все-таки посмотрит достаточное количество людей, под этим видео обязательно появятся комментарии. Ну, что-то из разряда того, типа, все ты ерунду говоришь, кроме трезвости, отказ от спиртного нам дает то, что мы стали менее раздражительные, наше здоровье улучшилось, мы стали больше зарабатывать денег, Ко мне вернулась жена, дети, любовница. Но это не из-за того, что вы перестали бухать. У вас вот это вот все появилось и все к вам вернулись. Это исключительно из-за того, что вы стали снова трезвым. Потому что если бы вы не бухали, у вас и так это бы все было бы. Так жизнь устроена, но и то не всегда. Вы можете и не бухать вообще ни разу в своей жизни, но у вас будут проблемы, ну, как, как у многих. Проблемы разного характера. Ну тогда давайте говорить, ну от обратного пойдем, от противного Типа вот я не бухаю и у меня проблемы А вот если бы я бухал, у меня бы проблем не было То есть получается вот такая же шляпа, такой же разводняк Глупость какая-то Потому что, ну как может повлиять то, что вы бухаете или не бухаете На то, в какой ситуации вы там или... В местности, в которой вы живете Да никак Грустить, печалиться, радоваться И так далее Вы можете как бухой, так и абсолютно трезвым Просто трезвость вам мозги еще дает Ваш мозг начинает работать лучше, правильнее Трезвость Все, больше ничего только трезвость у вас появляется, когда вы перестаете бухать. А проблемы разного рода, они у вас всегда будут. И у трезвого, и у пьяного. И это никак не влияет на качество вашего характера, что ли. Да вообще, бухаете вы или не бухаете... Ведете вы трезвый образ жизни или не ведете, у вас будет и радости, и печали. Просто быть пьяным человеком и трезвым человеком ⁇ это две большие разницы. И быть трезвым человеком гораздо выгоднее.